Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале «Все о микрозаймах. В этом выпуске я хочу с вами поговорить вновь про список микрофинансовых организаций, которые больше не действуют и не существуют в Российской Федерации. И так решил не я, а так решил Центробанк Российской Федерации, когда отозвал у них лицензию на осуществление деятельности в сфере микрофинансирования. Сразу скажу, что очень многие люди не понимают смысла того, что если компанию закрыли, то она обязана передавать ваш договор по э, договору цессии либо же в другую микрофинансовую организацию, либо же э, в коллекторское агентство. Но зачастую бывает, есть сотни людей, которые уже находили свои компании и которые уже не платят более трех лет, соответственно, свои долги в эти инфо, которые закрылись. Почему? Потому что компания не передала по договору сессии, а если вы не знаете, как должны передаваться договоры, то почитайте в интернете. Есть очень много и интересной и полезной информации по этому поводу. Поэтому в этом выпуске вы увидите вновь те компании, которые больше не действуют, и не существует да есть офисные компании и скорее всего они будут все офисные в данном выпуске почему я говорю скорее всего потому что у каждой мфо есть свое юридическое название и оно часто меняется так вот в этом списке есть компании которые сменили свои названия уже юридические поэтому я вам честно скажу я не отслеживал поэтому если вы знаете или же в своем договоре посмотрели юридическое название своего ФО, то вы должны тогда искать в этом списке это именно название тут не брендовые, сразу говорю названия, потому что бренды очень тяжело отследить, тут и именно юридические компании Именно юридически их название. Поэтому смотрите этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Также не забывайте, что мы проводим консультации по поводу выхода из долговых ям без банкротства. Вы можете написать нам на WhatsApp, номер есть в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим эти 15 микрофинансовых организаций, которые закрылись в апреле 2022 года. Что ж, вот мы и посмотрели с вами выпуск про закрытые МФО. Вы их увидели все, вы прочитали. И смотрите, сразу говорю, если ваш договор попалась, например, ваша компания попалась, соответственно, в этот список, и ваш договор не был передан по договору цессии, то, соответственно, данная микрофинансовая компания имеет право с вас, конечно, взыскать долги, но у них остается только один вариант, это через суд. Но большинство компаний не идут в суды. Почему? Потому что иногда у заемщика, маленькие суммы займов поэтому им это не выгодно абсолютно идти они выбирают клиентов у кого задолженность там 50 60 70 тысяч, там 100 тысяч кто-то берет там 50 да не платит 125 тогда да компаниям выгодно подавать на вас в суд в других вариантов же нет они, скорее всего, не подойдут и просто забьют на вас болт. А там выйдет уже, соответственно, 3 года исковой давности и все. И больше данная микрофинансовая организация с вас не сможет взыскать данные денежные средства. Что ж, надеюсь, вам понравился данный выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Также не забывайте, что мы открыли свою телеграм-группу. Ссылка есть в описании. Переходите туда и подписывайтесь. На сегодня все. Пока-пока, ребят.